Всем привет, я Валерий Летенков, сейчас смотрю нежилое помещение возле метро Теплый Стан по адресу улицы Теплый Стан, дом 5, корпус 4 Очень напоминает однокомнатную квартиру, высота потолков 2,7 Коридорчик, хороший вход с неплохим, в общем-то, ремонтом, доделать надо буквально чуть-чуть Счетчики воды есть Смотрите дальше видео, все покажем. Его государство, она такая небольшая ручка, и типа они надо буквально пройти там метров триста, наверное. Сейчас еще одно время подойдет? Нет, а я что-то правило. Нас... Куда он? Чего и